Здравствуйте, меня зовут Анна, я зовут Наталья, меня зовут Софиевча. Я сделала лазерную коррекцию зрения в клинике Smile Eyes, Технологии Smile. Вот, на которую я изначально был нацелен, потому что у нее минимум рисков, минимум побочных эффектов, она самая щадящая там, и так далее. А, узнала о данной клинике из интернета. Мне хотелось бы поделиться своими впечатлениями, оставить отзыв для будущих пациентов. А, необходимо было следить за зеленым огоньком. Так, женочка, на Менее минуты работы лазера, в общем-то, меняется жизнь раз и навсегда. Это, это не больно. Я вышел после операции через 20 минут сел за руль. В тот же самый день я ушел сам на своих ногах. И... А, Татьяна Юрьевна великолепный специалист. Реальные, кстати, новые глаза. Фух, это самое главное. Я такого результата не ожидал. Спасибо огромное всей команде, потому что... Пишу хорошо.